Обстановка Один от одного, единой друг По тишине, как лезвие в чеку Один, в надрыв кричащий звук Тишина уводит в пустоту Как дым, как песок, как вода Как огонь, время рвется в лоскут чтобы забрать меня навсегда Кандалы нацепить, как хомут Только писк, только ночь Осознание, написанное роли. Только шаг А мир идет прочь И не важен вес моей доли Все только прах Лишь суета, мельтешение над бумагой. Всем все равно, что без меня, если крики мои нарекут отвагой.